Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Магивара, и посмотрите, у нас немножечко лагает, да, интернет, возможно, вам покажется, что интер в интернете дело, но по итогу, у нас у троих, точнее, у шестерых, просто не, ну, персонажи не двигаются, сейчас немножко отлагало, конечно, но, да, бывает, случается в игре много багов, лагов, но сегодня именно не работают сервера, из-за этого я другое видео записываю, но перед началом я бы хотел поблагодарить моего нового подписчика Литвин YouTube. спасибо тебе за подписку, мы потихонечку растем, это самое главное, с каждым новым днем будет выходить все лучше и лучше контент на этом канале, так что обязательно подписывайся и открывай свои подписки на каналы, то есть, чтобы я зачитал твой уникальнейший интересный никнейм. Ну, а мы начинаем, в принципе, с того, что хотел записать видео про то, как апать свой скилл Brawl Stars на любом персонаже. Ну, это видео выйдет чуть позже, а сегодня мы немного отдыхаем для того, чтобы набраться сил на завтрашнее Испытание для сильнейших игроков Brawl Stars. Вам необходимо будет выиграть 18 раз, чтобы забрать все награды. И оно будет завтрашним, знаменательным испытанием завтрашнего дня. И это первое в мире испытание с 18 победами. Вы обязательно должны будете глянуть завтра видос, где я буду играть с рандомами. Наверное, я пройду его. И давайте я расскажу парочку советов за спайка, как отыгрывать на нем более профессионально, чем я сейчас. Ну, так как у нас лагает, немножечко трудно, но ничего страшного. Самое главное на спаке это попадать колючками и не давать хилиться. В принципе, если противник ваш умеет этот колючек, то есть, допустим, вы кидаете постоянно на правую сторону, он уже привык к, вашему, к вашей атаке, и они типа не попадают по нему. Попробуйте чуть-чуть левее дать, чем и он находится. И тогда ему будет сложнее в том же, в том же темпе отуворачиваться от этих колючек, так что это первый совет. В этом моменте посмотрите, как наш персонаж лагает. Сервера настолько долго прогружает наши действия через три секунды буквально все происходит, что мы нажимаем. Но в принципе переходим ко второму совету. Самое главное это держать дистанцию, так как у спайка есть колючки, которые закручиваются с пассивкой, то вероятность попадания много выше, и чем дальше вы стоите, тем больше вы, так сказать. Себе жизнь спасайте. Ну, кроме дальников, конечно же. Если вам понравился видеоролик, спасибо. Поставьте лайкосик. Всем удачи, всем пока.